Э. маска, маска где? А у вас где маска? А я как раз в аптеку иду, сейчас куплю Скорей Так, стой, Что? маска где? Маску одень! Что? Стой, маска где? Маска где, говорю? Маску одень! Маску одень, я сказал, блин. Молодцы. Так, стой. Маска, стой. Где? Маска где? Маску где? Маску одень. Маску одень. Без маски чтобы не ходил, понял?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 30 минут стою вот так и там такая пробка образовалась они не понимают что просто надо объехать В натуре москвичи просто посмотрите на эту пробку пожалуйста просто на эту пробку посмотрите объедь да просто пожалуйста там же нету машин объед, объед, объедь объеди просто объей на эту пробку посмотрите пожалуйста объедь объед, вот так объедь объедь объед поезжай вот так да, да обед вооруже -во -во -во. Это же просто. Во, во, во. во. Теперь ты тоже отъезжай. Можно было так не догадаться, объехать просто. Не... Ошалить. Просто полчаса. У меня-то машина испортилась. Вы хоть что я не понимаю. Давай, вытаскивай. Вытаскивай. Спасибо. Это чё у нас красунка? <смех> хм. Ништяк, О, нет, они не запутаются, что ты? Ну а второй где? <смех> нормально постирались. На вторую ногу. Молодец. Завтра хорошо. <смех> хорошо, нормально чё <смех> то. Нормально. Поешь побегу, что? нет? Ой, стельки самое главное. Да, воткни в стельки, правда? Эх. Нанотехнологии. Однорукий кум. Шесть метров трубы. Ёбаный кусок спины.